Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим и добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 16 серию Челленджа Династия, цель которой играть одной семьей 10 поколений. Итак, что же у нас на повестке дня? Прошлая серия закончилась тем, что мы какие-то великие инновационные исследования проводим в нашей лаборатории вместе с нашими друзьями-герметистами. И вот же, а, как у нас все продвигается. Посмотрим. Постукивая пальцем по детали на эскизе, Вернер кивнул и с энтузиазмом ответил мне. Согласен с тобой, Асторы. Несомненно. Перемещение оси в эту точку убережет механизм от неполадок. Последние несколько дней мы с ним хорошо сработались. Я рад, что он приехал. Твой вклад поистине неоценим. Великие умы мыслят одинаково. Ну, хорошо, что мы понимаем отношения с ними, хотя... Ну... О! У нас родился сын, здорово! У нас родился еще один сын. Я даже не знаю, как его назвать. Блин, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, напишите мне в комментариях кто-нибудь. Имена для детей. Предлагайте мне имена. Любые можно. Можно даже в свою честь, в вашу честь, я могу назвать э, детей. Сейчас я посмотрю, может быть, были ком какие-нибудь комментарии, которые, которые предлагают мне назвать как-то ребенка по-особенному. Эх. Хм. хм. Я назову ребенка Верцо. В честь одного из моих подписчиков. У меня их не так много сейчас, но... <смех> Этот подписчик, кстати, писал комментарий, и поэтому я, поэтому я называю в его честь. Теперь у меня будет сын, которого будет звать Верцо. Поздравляю подписчика с этим именем. Теперь в честь, в честь тебя, если ты смотришь это видео, то знай, в честь тебя... Зовут моего сына, одного из моих сыновей И он гений, кстати Он еще гениальный Я так рад за него Ему передалась черта характера от э, Жоанны Мне очень нравится, что гениальность Это наследственная черта характера Посмотрите просто на этого замечательного ребенка Когда-нибудь, скорее всего, к нему перейдет э, управление К нему перейдет управление, мы будем им управлять Мы будем игр им играть Изобретение завершено. Вместе мы создали наш собственный секретный код, а также инструмент для его шифрования. Идея устройства проста, как все гениальное. С этим шифровальным диском наши секреты будут в безопасности. По крайней мере, если каждому из нас можно доверять. Мы изобрели шифровальный диск. Собственный секретный код, а также инструмент для его шифрования. Шифровальный диск. Здорово. Шифровальный диск добавится в сокровищницу Мы... У меня будет шифровальный диск Надо, кстати, будет посмотреть, что это такое Получим 50 культурных баллов И получим 200 очков к параметру Тайные знания Так, ну-ка, вы меня заинтриговали Что такое шифровальный диск? Шифровальный диск эм... Так, чуть-чуть попозже я это прочитаю в этом круглом маленьком металлическом объекте есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Следует обратить внимание на символы, идущие вдоль его края. Причем внутренний ряд может перемещаться через вращающийся диск. Все это позволяет его обладателю легко зашифровать и расшифровать любое сообщение. Что он нам дает? Он да нам дает интригу плюс 2, ну естественно, образованность плюс 1. Прост Про сил заговора 10. Здорово. Здорово, мне это нравится, отлично. Взятки, которую получил от нас задарский священник, оказалось достаточно, чтобы убедить его открыть дверь во внутренние помещении церкви. В поисках таньяка, в котором может быть спрятан свиток, мы обыскали каждый укромный уголок, но за несколько недель нашли лишь стопку непристойных писел. Это полный провал. Проклятие. Мы провалили задание найти герметический текст, хотя мы потратили на него 40 монет. Мы могли еще в какие-то сихминские руины отправиться, а там еще меньше шанс на успех был. Вот, а вы говорите, лучше бы потратил больше денег, отправился туда. Разыскивая потерянный потир, я натолкнулся на группу жуликов, которые ограбили меня. Их было так много. Почему? Почему тебя никто не сопровождает? Вот эти вот, это как бы базовые ивенты, и они очень... Некоторые из них прям абсурдно звучат. То есть ты просто... Что такое потир? Наверное, он просто гулял по лесу, судя по этой картинке. Он просто гулял по лесу, и его взяли и обокрали жулики. Их было так много, еще говорит. Ладно. Браконьеры были замечены в Задарских землях. Считаю, что тайный советник Жуана и маршал Родольф должны отправиться сюда, чтобы разобраться с этой проблемой. Да, браконьеры будут уничтожены. Я согласен. Так, смотрите, у нас еще у нас выросла образованность. До того, как мы сменили фокус на семейный путь, у нас была образованность 17, сейчас у нас образованность 15, то есть нам еще двух очков не хватает для того, чтобы вернуться к прежнему уровню. Жоана поймала двух молодых браконьеров в моем лесу, с несколькими тушками кроликов и с одним живым в ловушке. Так, Самому поговорить с ними? Данное решение доступно, так как вы обладаете чертой характера справедливой. Закон требует для них смерти через повешение. И мы получим 10 престижа. Жоанна удавлен, уд, уведомлена о наказании браконьеров. Да, повесим их. Потому что мы, это будет справедливо. Жоанна попыталась возразить против наказания браконьеров. Но было слишком поздно. Она считает, что надо было проявить милосердие. Минус, минус 20 отношением с дж, но это никак не сказалось на наших отношениях с ней. У нас до сих пор с ней сто, потому что мы любовник, мы с ней очень хорошо улучшили отношения. В округе цара живут две крестьянские семьи, враждующие целые поколения. Сейчас этот конфликт разгорелся с такой силой, что даже осуждается, обсуждается дворянством. Хотя эти семьи, как и, и их вражда, не заслуживают такого внимания, как было, как было бы отличной возможностью попрактиковаться в дипломатии. Я положу конец этой ссоре? Нет, пусть брос. Берут... Я положу конец этой ссори. Вот мне нечем заняться, кроме как... кроме как обсуждать какие-то там конф конфликты селян. Но правитель должен быть со своим народом. Так, вы пригласили оба семейства в местный постоялый двор. Крестьяне сели за два противоположных стола от вашего в центре. Некоторые принесли виллы, другие живого цыпленка. Но на но на них сказалось кровосмешение. Это может быть сложнее, чем вы думали. Ага. Обратиться к их разуму, польстить им. Обратиться к их, к, к, к их разуму, естественно. Хотя, польстить им... Ну, как может нам помочь лезть? Как лезть нам может помочь решить их крестьянский конфликт? И тем более тут все, возможно, будет сложнее, чем мы думали. И... Мы особо не, ос не особо еще вникли в их, так сказать, разборки. И нам не объяснили, из-за чего они ссорятся. Странно это как-то все, но нам уже пытаются... Навязать выбор. Либо обратиться к их разуму, либо польстить им. Еще даже не написано, к чему это приведет. Поэтому я сейчас рассуждаю. По поэтому я сейчас пытаюсь рассуждать, что же сейчас выбрать. Либо обратиться к их разуму. Ну, скорее всего... Это не поможет. Потому что, ну, они просто селяне. Они просто селяне. Они, скорее всего, просто из чего-то. Кто-то кто когда-то давно что-то не поделил. Они начали друг другу мстить. И все это вылилось в кровную вражду такую. Разум не поможет ее разрешить. Потому что их чувства гораздо сильнее разума сейчас. Их эмоции. Попробуем им польстить. Правда, не знаю пока что, что это, что это им даст. Друзья, вы говорите это с максимально теплой улыбкой, на какую способны. Я думаю, вы знаете, почему я созвал ваши семьи. Пока вы страдаете от этого конфликта, весь феод также страдает от него. Напомнить о долге перед Родиной, успокоить их. Ага. Ага, ага. И где здесь лезть э, в его, так сказать, эм, в его речи? Я не понимаю. Напомнить о долге перед Родиной, либо успокоить их. Блин, какой, какие же сложные выборы сегодня пошли. Наверное, вот это просто серия из каких-то сложных выборов. Угу. Пока вы страдаете. Да? Напомнить о долге перед Родиной, либо успокоить их. Что я им скажу? Друзья, помните, что ваш долг что долг перед Родиной выше, превыше всего, и нам нужно бы оставить свои... А, на, нам нужно бы оставить свои... Ваши враж, вашу вражду ради того, чтобы всем послужить во благо... Хотя, блин, я вроде бы это как бы с иронией говорю, но это выглядит как, ну, вполне адекватное решение... Вполне адекватный вариант. Я думаю, что это возымеет на них эффект. Попробуем напомнить о долге перед Родиной. Ну, успокоить их это просто... Ну, успокойтесь, пожалуйста. Ну, не надо. Это еще больше их раззадорит. Это еще, еще больше их разозлит друг на друга. Они просто, наверное, гражданскую войну у меня тут начнут. Так, напомнить о долге перед Родиной. Вы продолжаете более жестким голосом. Но в то же время у вас есть долг перед Короной. Ну, перед Республикой, точнее. Вы сражаетесь на улицах, мы этого не замечаем. Вы сжигаете урожаи друг друга, и мы не видим этого. Но не сегодня. Сегодня это закончится. Крестьяне кричат на вас. Ох, похоже, это перерастет в конфликт. Блин, надо было другое выбирать. Хотя я старался, ну, наиболее... Хотя я старался более как-то, ну, понятливее это, что ли, сделать. Более прагматично я пытался рассуждать, но не получилось. Вы едва успеваете уклониться от цыпленка, брошенного в вашу сторону, а прокидывая столы, две семьи с криками устремляются друг к другу. Вам не повезло оказаться в центре, в порванной одежде и в синяках. Вы выбираетесь из зданий, где продолжается потасовка. Что ж, попытаться стоило. Но мы все равно получим один балл дипломатии. Ясно. Вот все, что я могу на это сказать. Ясно. Что это нам дало, что это принесло нам, непонятно. Ему уже, кстати, 14 лет. Почему мы не можем э, представить наследника? Вот тут же написано. Вот как только исполнится 12 лет... А, вот, правой кнопкой нужно нажать и представить наследника. Где это? Э, представить наследника. А, нам нужно больше вассалов. Понятно. То есть Филиппа, э, наш сын, Фи, кстати говоря, выросла Камила, ей уже есть волны 16 лет. Смотрите, она тоже очень похожа, она тоже копия просто Рикарды. Ну надо же, а? Как они как очень сильно похожи. Так, ну что я могу тебе предложить? Не знаю, пока что, пока что пускай э, Камила сидит у нас дома, пускай чему-нибудь учится. Так, раз уж я теперь великий ученый и сделал несколько открытий, моя гордость не станет препятствием для сотрудничества с едино единомышленником. Возможно, стоит пригласить коллег на встречу интеллектуалов. Ха! То есть еще одно. Еще, еще, одна, еще одно научное собрание. Мы еще что-то можем изобрести. Ну, блин, круто. Все, рас рассылаем приглашение. Может быть, в этот раз нам позволят сделать еще какое-нибудь изобретение? Так, приготовления завершены, приглашения приняты. Э, наша работа станет даром Гермесу. Кстати, почему они... Почему они называются герметистами? Может, мне кто-нибудь объяснит? Потому что, как бы, Гермес — это бог э, выгоды, бог, э, бог торговли, но никак не бог науки. Почему? Может быть, вот, может быть Гефест лучше бы подошел, но не Гермес. Почему именно Гермес? Ладно. Э, дорогой коллега, наблюдая за небом в процессе своих научных исканий, я, вы, я выявил... Увлекательные явление. Я твердо убежден, что основа космоса скрывается где-то там. Чтобы достичь более высоких знаний, ты должен принять мой совет и тщательно изучить небеса. Мы снова будем изучать небо, снова, снова, снова. Все, все начинает повторяться. Ну что ж, нужно терпеть, дорогие друзья. Приступаем к наблюдениям. Потому что нам, нам предстоит еще на протяжении 10 поколений играть этой семьей. Естественно, многие ивенты у нас будут повторяться очень-очень много раз. Ну что ж, э -э, наконец мои гости здесь. Пора выбрать направление для нашего проекта. В прошлый раз мы работали над научным проектом. Сейчас можно поработать над новым оружием. Что нам? Нам же ничто не мешает. Просто ну, я хочу посмотреть, к чему это может привести. Какое новое оружие они могут изобрести? Потому что новое оружие... Я даже не, не представляю, что это меч, булава, щит там новый, более укрепленный. Или не знаю, что, пороховое оружие, хотите сказать, там, пистолеты, револьверы можете изобрести. Это определенно был очень продуктивный вечер. Я посвятил все свободное время вычислениям закономерностей в движениях небесных тел. Теперь мне все ясно. Плюс 10 к тайным знаниям, и мы еще ночная сова. Так, 626 тайных знаний, а нам нужно 2000. Так, только не сейчас, мы продолжаем исследовать звезды, естественно. Так, это определенно был очень продуктивный вечер. Я посвятил все свободное время вычислением закономерности в движении небесных тел. Теперь мне все ясно, мои знания о звездах растут. Замечательно. Кстати говоря, в городе Цара, раз уж он теперь нам полностью принадлежит, я хочу... Эм... Я хочу рано или поздно построить университет. Я уже, кажется, говорил об этом в ранних сериях, что я хочу построить университет. Но для этого нужно очень много денег. Моя жена Жоанна просит меня отослать прочь одного из моих придворных, который слишком ее раздражает. Конечно, она расстроится, если я откажу ей. но с другой стороны, если я отошлю придворного, двор будет думать, что моя жена мной манипулирует. о Ого! Она предлагает нам. Выгнать Мислова? Мислова... А кого мы вместо него назначим? Позволь спросить. Ладно, Мислова мы... А... Мислова мы выгоняем отсюда, раз уж он так не нравится наш... нашей жене. И... Блин, мы не можем попросить его покинуть двор. Пока что. Управляющего мы можем назначить Клаудио. Клаудио Дандола. 10 управления. Ладно, пускай. Я пока что не хочу искать кого-то нового. Пускай он будет. Так, эм, пускай собирает налоги. Ты вообще откуда взялся? Клаудио Дандола. Он сын Энрика Дандола, который, если вы помните, когда-то давно был нашим канцлером. Блин, бедняга, что с тобой стало? Болтливость, дипломатия минус 3. Ага. Клаудио, твой... Твой бастард. Эх, жалко. Ну ладно. Во время заседания совета у меня вдруг разболелась голова. Половину разговора я пропустил мимо ушей. Отсутствие сна уже начинает сказываться на мне. Вдруг громкий раздражающий звук пробудил меня из полудрема. Ваша честь, вы согласны? С чем согласен? Гильем до больше... А ты, кстати, тут при чем? Ты... Откуда тут появился? Что ты тут делаешь? <смех> Странно. Бак, наверное, какой-то. С чем согласен? Она просит нас уволить канцлера. Опять? Что-то вот наша жена, это, знаешь ли, уж сильно много на себя берет. То, то вот всех выгоняет из совета, пытается кого-то нового назначить. Слушай, а ты не прифигела ли? Нет, нет, пов... ну-ка, пожалуйста, повтори вопрос. Не буду я угонять гиль... выгонять гильомы из Совета. Нам больше не... некого сюда назначить. Много ночей, наблюдая за небом, я начал составлять схемы расположения звезд и движения некоторых планет. Так, мы не завершаем исследование, мы продолжаем. Исследование наши. Ой, у нас началась война. Так, объявил войну за... Прибрежную область Велья. Велья? Это какая? Это это где? Это что? Вот, Велья. Она принадлежит кому? Она принадлежит семье Конторини? Я не буду помогать этой войне. Я не буду этой войне помогать. Потому что если... Потому что если эта война закончится победой для Венеции, то тогда у семьи Контарини появится новая провинция. А мы не должны этого допустить. Мы должны быть сильнейшим вассалом. Мы должны быть самыми сильными ä, в этой, в торговой республике. О, крестовые походы! Христианские паломники на Святой Земле страдают от всевозможных гонений, и их дорога совсем небезопасна. В целях защиты паломников и сохранения Иерусалима для всех верующих во Христа, его святейшество Папа Виктор Третий допускает возможность прямого вторжения объединенных сил христиан. Это начало новой эры крупномасштабных священных войн, крестовых походов. Деус Вульт! Мария, ДЕУС ВУЛЬТ Началась эпоха крестовых походов, дорогие друзья. Не прошло и 28 лет. Что ж, возможно, крестовые походы скоро начнутся, и нас вынуд... вынудят к ним присоединиться, и за веру и народ, так сказать, пойти убивать мусульман. Так, сегодня за ужином моя жена нарушила неловкое молчание. Дорогой... Мне не хватает наших прежних разговоров. Пару секунд она ждала, что я отвечу, а затем сделала глоток из кубка. Все эти твои астрономические феномены, ты уже несколько ночей не спал. Это ненормально, сказала она. У явления есть периодичность, я не могу прерываться. Есть шанс, что Жоанна и Асторы расстанутся. Но нет. Ты права, я немножко увлекся. Как-нибудь это повли... повлияет на наши исследования, Или они просто станут дольше? Смотрите-ка, еще такая картинка прикольная. Типа, э, мужчина и женщина стоят на кухне и что-то обсуждают. Просто кухонный, кухонные драмы. Ты права, я немного увлекся. Эм, я не хочу расставаться с Жоанной. Так, Радольфа сообщил, что Виолант скоро погибнет. Какая Виоланта? А, Виоланта, в смысле его жена. Виоланта неверная. Яма с навозом подготовлена в гостинице, где она остановится. Одной искрой ваша проблема отправится на тот свет. Самое место тебе там гнусная прелюбодейка изменчится. Отлично. Так, мы сейчас не прерываем наших исследований. Вот сейчас идет война против Хорватии. Опять-таки... Юный Филиппа только что получил шпионское образование. Похоже, он приобрел все необходимые навыки. Что ж, Филиппа у нас теперь стал таким вот уже таким взрослым стал. Надел капюшон, отрастил бороду сразу же в 16 лет. Ну вообще, очень хорошо. Он получит черту бесхитростный кукловод. Итак, мы удовлетворили свою амбицию вырастить наследника. Я думаю, что со всем этим мы разберемся уже в следующей серии. Следующая серия начнется с очень интересных э, вещей. Нам нужно будет очень много всего сделать. Сделать так, чтобы наш наследник был в браке, выбрать новую амбицию, назначить его наследником, разумеется. И, и сделать еще очень много всего интересного. Так что, всем до следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Предлагайте мне имена для детей. Я обязательно учту. Всем, кто пи... Всех, кто пишет комментарии, пока что вас не так уж и много. <с> так что всех, э кто пишет комментарии, я, естественно, читаю. Я буду называть детей вашу честь. В Возможно, даже что-нибудь еще придумаю интересное. Так что всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки обязательно и подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии, всем пока.